У меня есть жизненный принцип, настолько важный, что я его называю своей религией. Религии ведь для чего нужны? Для того, что ну, наш мир такой сложный, мораль такая неоднозначная, что чтобы как-то упростить его понимание, хочется во что-то верить. Да? А моя религия не отвечает на такие вопросы, но она очень хорошо аргументирует, почему часть из них вообще задавать не нужно, и она вводит одного персонажа, который хоть и не всемогущ, но всегда прав. И... С ним реально проще. И этот персонаж я в прошлом. Мой принцип доверять самому себе в прошлом. Все э, мои предпринятые действия, все мои принятые решения э, принципиально верны. А если не верны, то оптимальны. А если не оптимальны, то неизбежны. То есть я всегда считаю, что все, что я взял в прошлом, это лучшее из того, что можно было сделать. Вам не обязательно соглашаться, что я бог. Если вы примете эту религию, то вы бог. В этом и прелесть. Суть в чем? Допустим, где-нибудь вам хамили, и вы не сдержались, и нахамили в ответ. Вот прям вообще, прям прям позорно нахамили. Прям вы не правы. А, нужно ли об этом жалеть? Нужно ли приходить домой и думать, «Эх, я, я не должен был так делать?» Я прям, я... Вот нужно ли об этом жалеть? Нет, ни в коем случае, принципиально нет. Вы не могли поступить иначе. Вы, как говорят программисты, пьюр-функция. То есть... Чисто математическая функция. Если вам на вход дать какие-то данные, то вы на выходе вернете какие-то другие данные. И если вам еще раз дать те же самые данные, вы вернете те же самые данные. Сколько раз не повторяй, если данные на входе одни и те же, на выходе будет то же самое. И вот вы со всем вашим опытом, со всей вашей скоростью принятия решений, и при тех вводных данных, при том времени на ответ, при том вашем настроении, как бы чё, грех отдаёте, оно может влиять иногда, при... В тех словах, которые вам сказали, вы не могли поступить иначе. Даже если сейчас вам кажется, что могли, нет, не могли. Вы просто плохо помните все факторы. И есть какой-то фактор, например, то, что вам повторили не 5 раз хамство, а 6. Он как-то влияет на то, что вы именно так должны были среагировать. В чем плюс такого подхода? В том, что вам вообще не нужно помнить водные, по которым вы принимали решение. Вы знаете, что были какие-то водные, которые вы учли правильно. И все. Вы помните принятое решение. А детали можете забывать. Поскольку детали по жизни вообще имеют свойство забываться, то именно это доверие к окончательному решению позволяет ну, как-то жить с этим. Позволяет не сомневаться в том, что то, что забыто, было, может быть, важно, может быть, не важно, но было учтено на тот момент правильно. Другой пример. Несколько лет назад я учился в институте, а потом бросил. И с тех пор меня на всех собеседованиях, на любую работу спрашивают, а чего же вы бросили? И вот, может быть, сейчас меня нагуглил какой-то потенциальный работодатель, который вот меня собирается спрашивать, а чё ж вы бросили институт? А, я не знаю, почему я бросил. На тот момент были какие-то факторы, эмоциональные, объективные и какие-то вообще забытые мной сейчас. А, я реально не помню, почему я бросил институт. На тот момент мне это казалось правильным, на тот момент у меня были какие-то эмоции, что с этим я не справлюсь, это не имеет смысла, а это меня слишком угнетает и минусы перевешивают плюсы. И на тот момент мне казалось правильным бросить, хотя я помню, что решение было очень эмоционально. Но я не могу сейчас рассказать всю логику, потому что я не помню всех вводных, я не помню логическую цепочку, я помню ее конец. И я убежден, что я поступил правильно. Я не убежден, что сейчас я поступил бы так же, потому что сейчас я совершенно другой человек. Сейчас у меня есть другой жизненный опыт, а это часть вводных. То есть тогда у меня чего-то не было, сейчас у меня что-то есть, и я бы поступил по-другому. А может быть также, я не помню, может быть были очень важные факторы. Я принципиально не оспариваю действия меня в прошлом, потому что я в прошлом, это, как я сказал, Бог в моей религии. Он создал ту э, ветку Вселенной, в которой нахожусь сейчас я. И кто я такой, чтобы э, пытаться доказать ему, что эта ветка неправильная, и что мне сейчас лучше видно, какие решения он мог принимать тогда. Да моя жизнь определена этим решением. Поэтому я не могу уже представить, не могу вспомнить, что было тогда и что было бы в другом случае, и какая информация, какие предположения о будущем у меня были на тот момент. Поэтому все, точка, это не оспаривается. Учитывать эту информацию при принятии новых решений можно. Я могу, принимая решение, допустим, пойти куда-то учиться, помнить о том, что возможно такая ситуация, когда мне надоест, я психаную и брошу. Или из прошлого примера. Если я знаю, что я могу завести синхомить в магазине, может быть мне не надо ходить в магазины, может быть мне надо меньше общаться с людьми. Может быть мне надо больше общаться с людьми. Может быть мне надо больше общаться с психиатрами. Есть куча разных решений, но принцип в том, что я не должен жалеть о том, что я это сделал, я должен просто использовать это как информацию. Это как Бог, как какое-то третье лицо я могу быть не согласен с его решениями абсолютно, но я не должен олицетворять себя с ними. И считать, что это мои решения, и теперь я должен их как-то постоянно помнить вводные и каждую секунду переживать, переживать, жить заново, каждую прошлую секунду из моей жизни и думать, а вот там надо было по-другому. Нет, я живу сейчас, с той информацией, которая есть сейчас. И мои прошлые решения — это просто факты из прошлого. Это чьи-то чужие поступки. Поступки того человека, который создал мою вселенную. Почему я сейчас об этом вспомнил? Потому что, во-первых, я всегда об этом помню, так реально живется легче, я уже несколько лет исповедую этот принцип. А во-вторых, меня тут вчера знакомые втянули в такой разговор, а что бы ты предпочел? Жить и все помнить или все забывать? Давайте только определимся, как я интерпретирую этот вопрос. Под словом «все» я предполагаю, что речь пойдет только о событиях, то есть о том, что происходило, не о том, что я умею. То есть, если я выберу «забывать все», это не значит, что я буду забывать, как держать в руках ложку или как завязывать шнурки. Это не события, которые я помню. Это скиллы, которые я сейчас имею. Вряд ли вы помните, как вы учились завязывать шнурки. Однако у вас есть этот скилл. Где-то в коде этот, этой пьюр-функции у вас э, есть это умение, и его вы можете использовать при принятии решений, завязать шнурки или нет, например. И это касается не только скиллов, приобретенных давно в детстве. Вряд ли многие из вас помнят тот момент, когда вы научились, когда вы узнали, что на телефоне можно свайпнуть ленту, чтобы открыть меню. Но сейчас у вас этот скилл есть. На лете времени его нет. В наборе скиллов есть. И вот вопрос состоит в том, что лучше. Помнить все, чтобы эта лента событий содержала все из вашей жизни и никогда не очищалась. Или не помнить ничего, чтобы эта лента событий была пуста. И вы жили сегодняшним днем без какого-либо прошлого, чтобы вот у вас было только то, что на данный момент. И вот этот набор скиллов, с помощью которых вы можете принимать решения в настоящем. Я бы выбрал второе. Потому что, как там говорят, абсолютная власть развращает абсолютно, вот абсолютная память тоже развратит абсолютно. Весь мой принцип, о котором я говорил раньше, базируется на том, что эта лента событий, она со временем исчезает, редеет, в ней нет всех событий, если в ней будет все, то отпадет необходимость принимать решение вдумчиво, потому что я пойму, что ну, если я сейчас что-то принял не так, если я сейчас поступил по-дурацки, то в будущем я смогу еще раз пересмотреть все факторы, которые у меня были на тот момент, все события, предшествовавшие этому, и понять, как надо было поступить. То есть я смогу откладывать принятие решений. Это будет ненормальная жизнь, и это будет э, та самая шизофрения, которую я избегаю благодаря своему принципу. Потому что э, я буду каждую секунду думать не только о себе, но и о прошлом себе, и о позапрошлом себе. И я не буду ни в кому уверен, и, соответственно, я не буду уверен в самом себе сейчас. И это, это шизофрения. В то время как, если я не буду помнить ничего, буду помнить только текущую ситуацию, то этого достаточно. Я живу в этой квартире. Как я тут оказался? Почему я принял такое решение? Почему я не снял квартиру получше? Наверное, на то были причины. Мне уже не важно, какие. Наверное, были. Почему у меня сейчас стеклянная чашка с цветочками, а не фарфоровая с дельфинчиками? Потому что мне показалось, что это самое красивое из того, что было. Мне не нужно помнить обстоятельства, в которых я принял решение, которые привели меня к сегодняшнему дню. Мне нужно просто видеть сегодняшний день, и смотреть в завтрашний, там, но это невозможно, поэтому просто видеть сегодняшний. И естественно, как и любая уважающая себя религия, моя религия запрещает алкоголь. А также любые другие средства помутнения рассудка, после которых я не буду уверен в том, что я взвесил все факторы при принятии решения. Потому что если такие ситуации будут... Если вы мне скажете, что «ну ты же принял решение», а я скажу «а когда?», а вы скажете в «пятницу вечером», а я скажу «не-не-не-не, это не в счет», то это опять же шизофрения, мне нужно будет помнить факторы, предшествовавшие именно той пятнице вечеру, и это шизофрения. Поэтому только чай. Я начал этот блог, потому что мне показалось, что в моей голове достаточное количество мыслей, и они достаточно веселые, чтобы ими делиться, и если ими не делиться, то недостаточно весело жить. Будущий Макс может со мной не согласиться, у него же будет другое понимание того, какого качества мысли у меня в голове, и как люди на это смотрят, и что вообще надо было делать, и что правильно, что неправильно, но он не имеет права меня судить, не ему принимать это решение. Это решение принимаю я, поэтому здравствуйте, меня зовут Макс, я начал этот блог, еще увидимся, до скорого.